Обратите внимание, центральной темой дискуссии через столетие революции стала не тема духовного кризиса, в котором была Российская империя, причин, собственно говоря, вот этой трагедии, а тема, которая, в общем-то, очень такая низкая, грязная и по большому счету поверхностная. Постельная тема. По большому счету, ведь эта тема замалчивается, так или иначе, и чего-то такого серьезного вот, я лично в этом году не увидел, хотя ожидал. Даже в ЕГЭ вопросов по столетию революции не было. Обратите внимание, то есть государство эту тему просто обходит. И вот вместо этого, да, общественное внимание, по большому счету, уже в течение года занимается, по большому счету, ерундой. То есть мы обсуждаем какой-то фильм, какие-то постельные сцены, в общем-то, которые для истории вообще для мировоззрения ну, абсолютно ничтожны. и, к сожалению, вместо того, чтобы вот сейчас готовиться к столетию Октябрьской революции и об этом говорить, да, мы будем говорить о том, что вот к столетию революции выйдет этот самый фильм. Но, на мой взгляд, на взгляд историка, это ну, по меньшей мере даже не странно, нет, и не удивительно, это в общем-то соответствует современному обществу, мировоззрению. Просто, ну, обидно за то, что такое знаковое событие у нас уходит на задний план. Человек, который придерживается либерального, либо радикального мировоззрения, он никогда государя не поймет. Более того, он даже и, в общем-то, по большому счету и не в состоянии будет это сделать, потому что у него иное мировоззрение. Как это так? Правил столько лет и довел страну до революции правил столько лет и ничего не сделал для того, чтобы вывести страну из кризиса. На самом деле это был человек, который четко знал, еще раз подчеркиваю, куда вести корабль России. И он был человеком очень в этом плане смиренным, очень спокойным. Человеком, который не проявлял каких-то вот сильных, страстных, эмоциональных выплесков. То есть человек, судя по всему, который обладал даром внутренней молитвы. Очень такой крепкий духовный человек, человек, который в кризисные моменты, на самом-то деле, всегда гнул свою линию, не нахраписто, не как Петр Первый, круша все на своем в да, вот, пути, а очень так осторожно, постепенно, но все прекрасно понимали, что если есть какая-то воля у государя, то ее, в общем-то, не сломят. Для меня это, наверное, радостное ощущение, что произошла такая реакция. Как это не покажется странным? Почему? Это говорит о том, что православное мировоззрение, оно еще живое. Потому что только тогда есть какая-то реакция, когда это задевает. За несколько лет произошло вот это вот чудо. Да, нашлись люди. Может быть, не совсем, скажем так, ну, корректно, да. Может быть, страстно, эмоционально, я это признаю. Но они проявляют свою гражданскую позицию. Они говорят о том, что их реально беспокоит. И в этом плане вот мне это показалось очень интересно, и даже если хотите утешительно, что такая реакция у нас наконец-то в обществе возникла. Значит, ну, есть неравнодушные еще люди у нас в стране. Но лично я, конечно, против любых запретов, это очевидно. Вот. Просто надо понимать тех людей, которые такие предложения высказывают. То есть это эмоциональные высказывания, идущие от сердца. И понятно, что это реакция ну, оскорбленного сознания, мировоззрения, да, что вот их святыню топчут. И к этому надо относиться, как мне кажется, просто философски, с пониманием позиции этих людей.